целый медиа-центр почему что мы с вами видим когда мы заходим мы с вами видим несколько э, так скажем компаний до да, которые в... в этом видео хочу вас познакомить вот с этим интересным приложением что это приложение дает а дает возможность проводить досуг просматривать фильмы, мультфильмы, документальные фильмы, да и вообще все, что хотите. Когда вы его открываете, вы видите несколько платформ, где есть фильмы. Это фильмик, «Зона», «Кинолайф», да, вот и пошли они все-все-все. Причем фильмы и здесь сериалы. Если вы зайдете сбоку, с левой стороны у нас есть здесь обзор, дальше «Избранная история», потом другие группы, пожалуйста, вот. Уже вот в таком формате можно просмотреть, что до да нам доступно. Еще вот так, сериалы, пожалуйста. Фильмы, сериалы. Ну и вот здесь уже все эти видеосервисы. Пожалуй, вот их несколько штук. Заходим в настройки. Что нам здесь? Во-первых, мы с вами можем посмотреть настройки интерфейса. Как-то их изменить. Настройки сервисов тоже в том числе. И можем что-то удалить или даже добавить. Пожалуйста, еще здесь есть несколько штучек. Далее, а, настройка торрентов. Тут еще присутствует, и это тоже хорошо. Информация о сервисе, синхронизация данных и настройка уже плеера. Пожалуйста, всегда спрашивать, какой плеер, либо по умолчанию какой-то установить. Быстрая прокрутка, шаги и все остальное. Ну, а что нам доступно а, с вами вообще вот здесь? Ну, допустим, выбираем Filmix. Зашли. А, вот, пожалуйста, возвращение. Мы с вами здесь имеем фильтр. Здесь можно по годам сразу же выставить. Можно вот так выставить погоду выпуска, выбрав любой год. И уже смотреть. И еще здесь, пожалуйста, колонки. Сколько колонок? 3. можно даже задать 4. Либо одну вообще. Также есть поисковик, в котором мы что-то можем с вами найти. В том числе и торренты. Смотрите, значит, ладно, выбрали фильмец с вами. Здесь вся информация о нем, во-первых, написана. Далее мы переходим с вами и смотрим. Видео есть оригинал русский, ледяной демон, ледяной демон. Нажали сюда. Здесь у нас есть, пожалуйста, формат, в каком видео доступно. Можно в автоматическом, можно здесь нажать и посмотреть. Смотреть, выбрать любой из плееров. Далее смотреть через трансляты. Каст просмотреть На устройствах Снять отметку посмотреть И поделиться тоже можно Дальше пожалуйста торрент Естественно для того чтобы Возможно Было загрузить дальний фильмец Когда он прогрузится Еще раз показываю Только уже на другом фильме Можем поставить закладочку Что это добавив его в избранное Или снять ее Далее, поиск, снять все метки, поделиться, настройка сервисов и открыть в браузере. Фильм. Здесь, пожалуйста, один вариант. Многоголосый. Есть варианты уже с разрешением. 480 или 720. Ну и также можно отсюда прямо скачать. Дав разрешение, нажали скачать. Пошла загрузочка у нас. Пожалуйста, данного фильма. Вообще, приложение действительно хорошее. И здесь много чего у нас есть. Во-первых, фильмы и сериалы. Далее, если мы с вами зайдем в настройки, настройка сервисов, я не помню, но, по-моему, здесь можно выбрать и документальные и фильмы, если я не ошибаюсь. Короче, дорогие друзья, приложение «Огонь».